Расставаться с товарищами было тяжело. Но для них смерть полковника стала концом путешествия и началом новой жизни на берегах Байкала. Для меня же эта потеря стала границей. Границей между орденом и жизнью. Между долгом и мечтой увидеть отца. И, как и Артем, я выбрал мечту, и отправился за ней. По дороге мне иногда казалось, что остающиеся за спиной деревья руины и покосившиеся столбы просто бесконечный кинофильм на потрепанном экране. А я полуночный зритель, сидящий в пустом зале. Хм. Но каждое утро, встающее прямо по курсу солнца, приносила смену декораций, вселяя уверенность, что я все же приближаюсь к океану. <звы> на шаг, потом еще на шаг, и еще. Несмотря ни на какие препятствия. Когда-нибудь отдыхая на крыльце отцовского дома, я, может, и захочу написать книгу об этом путешествии. Когда-нибудь, но не сегодня. Я у города, где должен начаться последний этап моего путешествия, и уже чувствую запах моря. Если у меня и вправду есть шанс добраться домой, я найду его здесь. He was Лучше проваливайте! Аккуратно, Дима, чтобы не завалил! Эй, ты, капитан, бля! Выходи с поднятыми руками! А еще тебя чего? А все, больше ничего не надо! Ты не с завалил, завалим! Законник тебя живьем взять хочет! А ты откуда знаешь, что он там хочет? Есть такая маза Уэл. Короче, Шабазар, выходи уже! Куда выходить-то? Покажись! Сюда едино! Спасибо! Yes. У меня патронов на все! Пацаны, у этого... По-моему, они кончились! Спасибо за помощь! Поднимайся сюда, поболтаем! Сейчас! Ты откуда взялся? Ну, сволочь! Полетай! А ну! Оружие убрал! Воу-воу, полегче, я же помог. А я говорю, убери, быстро! Хорошо, мне неприятности не нужны. Я ищу корабль, мне домой надо. Не знаешь, тут подходящего. <свес> ну, корабль настолько один, зато подходящий. Идем, покажу. Ты тут осторожно, а то загремишь в трюм. Чем он? красавцам? Все гоняются за мной! Перед котом свои выслужиться хотят. Хорошо, хоть живые взять пытаются. Ну что, доставай бинокль? Отсюда хорошо видно. Вон, видишь? Вау! Wow, субмарин. Здоровая какая. Хороший билет мой. А где твой дом, кстати? Как-то мне твой акцент подозрительно знаком. Сан-Диего. Опа, еще один американец. Что вам тут медом намазано? Еще один? No shit. Ты вправду похож не в курсе. Так что расскажу, но позже. А? Сворачиваемся! Что за черт? Крылан заметил нас. Уходим, пока не налетел. Чёрт, Koli chtěla už Take it, you bastards! Come and take, take it. it! Пошли с нами! Рад живьем, тейкзи! Готовер! Так и лежи!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 Кто допрыгался, бычара? Фак оф! А, сука! Очередь. Откуда знаешь, что Американский? Ну, знать не знаю, но до войны в кино слышно. Так он, может, тоже. Он, кстати, очухался. Слышь, ты сам-то откуда? Из Москвы. Слушай, а ты не Американец часом, а? <свеч> Нет, блин, буряк. Американец. Американец тут <реш> да вот ты... видишь? Кто тут у нас так кидал? Правда, не помогло. It's just not my day. А? День, говорю, не мой. <реш> Похоже на то. Ну ничего, может, еще и рад будешь. Братва, мы американцы, оказывается, взяли. Надо кота вызвонить, доложиться. Важвей я курьер. Кота мне дай, тут новость для него. Ладно, подождем. Души мотор, братва. Ждем босса. <свист> вот, кстати, к вопросу про не твой день. Видишь, что там? Вижу. Тучи. <свист> Тучи. Это, брат, буря. Точно, буря. И они у нас тут непростые. Попадешь в такую — не поздоровится. Так что повезло, что мы тебя приняли. Курьер, босс на мостике. Переключаю на него. Добро. Заводись! и давай на лодку. Ну а что там, у вас? передали капитану предложение? Не, его шушера какая-то спугнула. Но с ним один тип был, мы его прихватили на всякий. Оказался американец. А в твоем умере? <laughs> Одержаешь, босс? Ругался, как ты в худшие дни. А, а, Дай-ка, родейку американцу этому. Лэнс-корпор Сэмюэл Тейлор, US Marine Corps. Ага, <laughs> а я и сам не очень верю. Есть босс. Видишь эффект какой? А кто все сразу понял? Кто сказал, что американец? А? Вау. Старого дура. А? Вообще наша. Да уж. Смотри, это босс! Это он? Это я! Вау, хеллоу, зэр! Тебя что, не развязали? А? Щас! Прошу на борт! Повезите гостя к трапу! Есть босс! Черт, кота разозлили. надо было развязать его сразу. Получили за то, что развязали. Да, коту иногда вообще не угодишь. Похоже, день не наш. Ну, ваше сочиство прибыли, поднимайтесь на борт. I'm stormed, by the way. Nice to meet you too, Tom. Is this ship yours? Can I book a ticket? Book a ticket? <laughs> That's a good one. Follow me. Let's talk. Ты куда тебе билетик-то? До Сан-Диего, one way. Калифорния. <laughs> вот где рай на земле был. Но если не считать пробки в в час пик, конечно. Слушай, напомни, как ваша команда бейсбольная называлась? Падрес. Точно! Наши с ними играли часто, я то и с сам. Мернерс. Это если ты меня еще проверять думаешь. Ничего личного, Капрал. Время сейчас такое сложное. Понимаю, доверяй, но проверяй. Точно. Кстати, Сэм, знакомься, это Клим, моя правая рука. Отвечает за силовое крыло моего бизнеса. Привет, Сэм. Глэд ту мэти, Клим. Вовремя Климовы ребята тебя пригласили. Док от ветра частично защищает, и все равно видишь, что творится. Да, станция я там, может, уже был бы на полпути в Кензас, хотя мне туда не надо. А куда надо? Хотя, постой, давай-ка, Сэм, сначала закурим, и расскажешь нам свою историю. Спасибо, не откажусь. Впрочем, рассказывать мне особенно нечего. Ближний Восток, потом Афганистан, потом в Москве посольство охранял. Когда началось, я как раз в метро был. Там, в подземке, много кто спясся. А потом сидели 20 лет и думали, что мы одни на свете остались. Это как? Глушилки по периметру. Главари все знают, но скрывают. 20 лет? Нахрена? Ни малейшего понятия. Мой друг узнал правду, а с ними весь отряд, где я служил. Пришлось бежать. Пересекли континент. У нас поезд был. У Байкала мы разделились. Я дальше на восток поехал к океану. Отец мой, если жив, то он ждет, понимаешь? Мне надо домой. Ему 70 теперь должно быть. У меня мало времени. Понимаю. Ищешь, кто перевезет тебя через океан? Да. Сейчас через пассифик не ходят. Это раньше было просто. Но я могу отвести тебя на этой лодке. Скорее не могу, а мог бы, Том. Да, Клим. Я могу как-нибудь помочь, Том. И, кстати, как тебе это субмарин досталось? Это длинная история. Может, лучше коротко рассказать? Я, честно говоря, не настолько спешу. <laughs> ну тогда начну издалека. У меня тут, кстати, почти настоящий Теннесси и Мэш получился. Выдержки, конечно, не хватает, но вкус все равно очень недурен. Выпьешь с нами, Клим? Выпью, но свои. Не люблю я этих твоих языков. <связь> Подумаешь, первая партия неудачной вышла. Ну как хочешь, конечно. За встречу. За встречу. За встречу. Вау! Wow. Great stuff! А я что говорил? То-то! Ну что, готов слушать? До войны я тут бизнесом занимался. На международном рынке оружия, в основном, у местных были большие деньги и возможности, но не было связи и стиля. Вот я этот недостаток и компенсировал. Клэм отвечал за связи с местными партнерами. Как раз перед войной дело вышло на хорошие обороты, но тут упали бомбы. Дальше сам представляешь. Ип. Yep. У нашей компании, правда, оказалось важное конкурентное преимущество. Полные склады оружия и ребята-клима, которые эти склады охраняли. Дальше мы динамично развивались и несколько лет назад узнали о процветающем поселении здесь, во Владивостоке. Руководил здесь знакомый тебе бывший капитан. Он, конечно, неплохо все организовал, но к постоянной борьбе с бандитами оказался не готов. Тут мы предложили сотрудничество. Капитан согласился и не прогадал. Проблему бандитов Клым решил радикально и в кратчайшие сроки. До сих пор висят местами. Да, ну а потом выяснилось, что лодка-то все это время была на ходу, а он даже не пытался воспользоваться такой возможностью. А как ей воспользоваться? Сразу видно, что ты не бизнесмен, как и он. Конечно же, для всеобщего блага. Столки лет после войны человечество прозябает, потому что не осталось силы, которая могла бы заставить выживших объединить усилия для восстановления цивилизации. А мы можем создать такую силу, новое государство, настоящий сияющий город на холме, и повести всю землю к новым вершинам, обратить конец света в новое начало. Нам даже стрелять не придется, бросить якорь на рейде любого поселения, открыть ракетные шахты, сами все отдадут, признают нашу власть. Mm. Не по душе такой вариант, но это всего лишь констатация факта. Мы здесь власть, мы сила, мы поведем всех за собой в будущее. Понимаю, а что же капитан? Устроил скандал, пытался от нас избавиться, но когда понял, что его карта окончательно бита, сбежал. Ну, значит, теперь ты решаешь, куда плыть, правильно? Это. да. Только у нас есть одна проблема. Лодка-то на ходу, но реакторы выработали все топливо. А достать новые и заправить лодку может только бывший капитан. К сожалению, после того, как мы разошлись во мнениях, он с нами даже разговаривать не желает. Понял. Многое начинает проясняться. Прекрасно. Тогда вот мое предложение. Сэм, побудь парламентером. Уговори старика. Пусть он поможет добыть топливо, а мы оставим ему поселок и найдем себе базу получше. И пусть забирают всех членов экипажа, кто не захочет идти со мной. И как будет топливо, первый пункт назначения — Сан-Диего. Дил? По рукам. Сэм, как парламентеру тебе нужна защита. Я пошлю лучших людей. Спасибо, Клим, но я предпочитаю работать один. Вот это я понимаю, хватка. Оставь, Клим, Сэм справится. Как скажешь, босс. Значит, договорились. Но все же, раз ты представляешь нашу сторону в переговорах, надо тебя экипировать как положено. Клим, настрой, пожалуйста, рацию Сэм на наши частоты. Ага. Вот. Теперь самая главная карта. Точная, насколько это сейчас возможно. Плюс здесь помечено известное нам укрытие капитана, так что попробуй сначала пройтись по ним. Есть. Сэнкс, Клим. Ну что, с радио разобрали, а за остальным зайди в тир. Там тебе все выдадут, заодно и оружие пристреляешь. А лучше сначала передохни, ты же с дороги. Спасибо, но я лучше пойду. Предпочитаю ковать железо по краса. <laughs> ну как знаешь. Спасибо, Том, но я пойду. Буря то уже кончилась. Удачи, будем работать. Обязательно, добросись. счастливо. Счастливо! Пока. Какого какого ты мне пацанов с ним послать не дал? Взяли бы козла старого, по-тихому. Знаю я твое по-тихому. Хватит! Уже облажались твои пацаны, когда капитан ушел. И ладно сам капитан, он хоть на виду. С где, с остальными? Ищем. Ищем. Год уже скоро будет, как ищете. И сейчас капитан наш единственный шанс, ты понимаешь? Так что твоим пацанам я его доверить не могу. А этому залетному можешь? Он американец! И что? Я его не знаю, ты его не знаешь. Знаю! Он выжил в Москве, понимаешь? Выжил и добрался сюда. Ну, как знаешь, знаю и получу тебя. Ладно. Ага, пригодится. Привет, дядя Сэм. Тебе в тир сейчас, там все выдадут, босс распорядился. Вон туда, по мосту. здорово американ О, а вот и наш гость раз знакомству я данила оружейник тома босс приказал поскорее тебя экипировать так что давай сразу к делу сначала универсальный детектор в руинах полно мин так что без этой штуки из дома не выходи. Кроме мин она еще ищет запчасти, оружие. Всякую всячину, в общем. Неплохо. Именно так. Теперь автомат. Выглядит знакомо, но необычно. Местное производство под самодельные зажигательные патроны. Первое дело от мутантов. Обычными патронами тоже стреляет. Только магазины особые. Чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали спасибо буду беречь рад слышать ну пожалуй у меня все можешь испытать обновку у моего помощника на готове пара магазинов вот ваши патроны Удачи. только этот не просто выглядит знакомо это самый настоящий 45 калибр из складских запасов тома и немало таких в свое время продали. Но этот в идеальном состоянии. После пристрелки его даже в руки никто не брал. Так что он тебя точно не подведет. Ну как, экипировался? Получил оружие. А пристрелял? Это ж американ да, тот. О, американец. Привет, привет. Как жизнь? Ну мы проверяем еще. Ну уже понятно, что недостачь получается. Ну и на кого думаем? Так что тебе не нравится новый курс Тома? Слушай, я знаю, специально позначил, но мне... Ну, снова привет, американец. Ты же не обижаешься. Не обижаюсь. Ну и отлично. Босс сказал подать тебе хорошую лодку, так что вот. Выглядит неплохо. И управляется отлично. Просто рули как на машине. Доработай машинкой, газ ревер и дело в шляпе. Мы даже компас поставили. Кстати, да. За компасом следи. Там спирт внутри. Ну и инерцию не забывай. Наполни скорбью. Сядь. Ничего себе. Хорошо. Забыл сказать, если мои люди будут убегать, правда вокруг сняется целая куча всякого отвергия. Так что если кто проявит раздевность, спокойно можешь бить на повал. Спасибо, Тро. Буду иметь в виду. Пожалуйста. Удачи тебе. Конец встречи. Пригодится. Nobody home, пойдет в дела. Mm-hmm. I could use this. Редактор а Вот это мне точно пригодится.